Гомогенизированный продукт – это значит измельченный продукт до э, очень мелких-мелких э, фракций, то есть практически однородное пюре без комков. Так можно сделать только с помощью нескольких гомогенизаторов, которые разработаны в начале 80-х годов. Один из них – это Покаджет. Я э, не только использую, ищу новые технологии, но я также постоянно в поиске нахожусь новых ингредиентов. Основа моих блюд, мой, мой стиль – в моей, моей кухне, в моем ресторане это современная русско-азиатская кухня. И соединяя русские лучшие продукты сезонные с яркими азиатскими ингредиентами и специями, я получаю новый революционный вкус.